на нашем веб-сайте radio nvc.com и на нашем youtube канале да, бесплатное приложение для айфонов и для андроидов пожалуйста загружайте и в любой точке мира можете нас слушать М -м обращаюсь к нашим слушателям зрителям которые смотрят нас на youtube а некоторые отчаянные головы используют ненормативную лексику в комментариях <связь> мы же просили избегать этого можно ведь выразить свои мысли не обязательно Используя мат. Или вообще не выражать. Да. А, пожалуйста, будьте так любезны. Если уж вы хотите участвовать в разговорах, пожалуйста, придерживайтесь норм. Правил, Иначе, да. Наши правила там написаны. Иначе так, газ отключим. У нас масса звонков сходу. Давай Давайте сразу. попробуем. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Рад вас видеть. Спасибо. Взаимно, спасибо. А, ну так что алексей так и не ответил на вопрос что происходит э, в юридическом комитете сената и что делают прокуроры или мы так и пойдем на выборы в ноябре руки по швам, молча демократы белые пушистые а трамп естественно понятно понятно вопрос понятен вообще анатолий по моему по этому поводу довольно подробно объяснил ситуацию что происходит и до выборов что-то произойдет не произойдет скорее всего нет потому что ну в год выборов накануне выборов как бы не принято делать резких движений это политическое решение с одной стороны с другой стороны демократ я не знаю что делается в комитете юридическом но в подкомитете сенатор джонсон по моему подготовил повестки для хантера байдена и так далее. но ну, Хантер Байден пытается от этого отбиться, ссылаясь на коронавирус, по-моему, mm -hmm. и говорит, mm -hmm. что после выборов придет отвечать на вопросы. Мы mm -hmm. можем на эту тему сколько угодно рассуждать. От наших разсуждений ничего не изменится. Как будет, так и будет. Но рассле следствие идет. Дюрам ведет расследование. И как предсказывают эксперты, он не будет делать доклад. Конгрессу, а просто будут так сказать, приглашать в большой жюри, предъявлены будут обвинения. По-моему, так. Знаешь, я бы в принципе не торопился, хотя бы именно потому, что нужно сначала посмотреть, что накопает дюром. Потому что там, в зависимости от того, о чем будет говорить он, отсюда будет выходить нужда в том или ином комитете рассматривать те или иные вопросы. Потому что меня сейчас меньше всего волнует Хантер Байден. Меня больше волнует Коми, Маккейб. Допустим, есть такая или была такая Сэлли Йейтс, которая уже сейчас прочат пост генерального прокурора в случае выигрыша Байдена. Прошу не забывать о том, что именно это Сэлли Йейтс, которая была временным генеральным прокурором, которая подписала вот тот, один из тех нелегальных файза воренс, не задавая никому никаких вопросов. То есть, меня больше интересует и волнует вот эта ситуация, чем Хантер Байден. С ним-то они разберутся, а вот с этими ребятами нужно действительно разбираться. И несколько слов о наших местных новостях. Я имею в виду наш штат. Значит, uh, Джейби Притцкер издал декларацию, так называемую, Disaster Proclamation. Прокламацию подписал о катастрофе. Имеется в виду вот коронавирус и так далее. Несколько штатов это сделали. Что дает эта прокламация? Эта прокламация дает возможность местному правительству тратить деньги. На, ну, в данном случае идет речь о том, чтобы противостоять эпидемии коронавируса и получать э, компенсацию или возврат, реимберсмент от федерального правительства. То есть э, местные власти будут проводить какие-то мероприятия, куда-то потратят деньги, а потом предъявят счет федеральному правительству и из денег налоговладельщиков это все должно быть компенсировано. Смею предположить, что какое-то количество каких-то определенных политиков и их друзей станут чуть-чуть богаче в связи с этим. Я не думаю, что они предпримут. Ну, это свойственно политикам, особенно нашего штата. Сколько денег им не давая, они найдут возможность эти деньги украсть, поделить, раздать своим друзьям, получить откаты и так далее. Так вот, я смею предположить, что... Определенные политики станут чуть-чуть богаче В связи с этой прокламацией Представляешь себе на секундочку Насколько богаче стали политики Штата Калифорнии Если сам Гевен Ньюсен а, Поблагодарил президента, президента Трампа да. За просто моментальное реагирование На просьбу о помощи Представляешь какие он бабки срубил У меня вопрос только другой я понимаю, что никто в администрации Трампа нет идиотов. Но я ни одного раза не услышал о том, какие критерии должны выдерживать вот, э, губернаторы штатов для того, чтобы получить именно вот эту помощь. То есть, ну должны же быть. Я понимаю, что да, Конгресс утвердил 8,5 миллиардов долларов. У всех в глазах появились дол долларовые знаки. Да? Ей сейчас будем пилить казну. Но ни один человек, пока что я еще не слышал, который бы сказал, значит, в штате должно быть. Такое-то количество реально... подтвержденных. Послушай, это все настолько традиционно. Ты помнишь, почти триллион долларов запросил Обама, как только стал президентом, для того, чтобы восстановить школы, дороги, да, да, да, мосты, да, да, да, да, построить, восстановить инфраструктуру. Shovel Ready Project уже готовый. Да. Получил 800 миллиардов долларов, раздал своим этим, э да, да, друзьям по килоносцам. По да, килоносцам раздал. И все, где эти школы, мосты, дороги восстановлены? а триллион долларов распилили, как только вот как пальцем об асфальт. Почему? Мы, мы знаем, куда они пошли. У нас оказались банки, у нас оказались кредитные Про, компании. Профсоюз выкупал, выкупил автомобильную промышленность Быстренько, и так далее. Быстренько все, да, все ну, вообще, выкупили, понимаете. Молодцы. Да? То же самое будет происходить сейчас. Все, что они умеют делать, бросать деньги. Да. Давай, примем звонок. Давай, может добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы меня извините, что я, так сказать, вклинилась, прерываю. Но у меня просто накипело обращение к слушателям. Во-первых, пожалуйста, уважаемые слушатели, не блещите своим интеллектом. Дайте говорить людям, которые выступают. Это относится... Вот я в прошлый раз слушала программу Анатолия... извините, забыл фамилию. Да, он, он человек знающий, он смотрит всю американскую прессу, он знает прекрасно английский. Но почему вы с ним спорите, почему вы выступаете со своими... Не знаю, как сказать предложениями какими-то странными. Спасибо, спасибо а, вам смысл, большое. Смысл понятен Это... вашего выступления. думаю, все радиослушатели поняли, о чем мы хотели сказать. Спасибо. спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо до свидания. И еще один звонок. Добрый день. А, добрый день. Еще как эта женщина вклинивались, может быть, немножко по-другому. Меня волнует, вот сейчас будут выборы 17 числа вот веленую, если... мы обязательно да. поговорим о с который состоится 17 числа потому что очень много вопросов люди звонят спрашивают участвовать не участвовать да. зачем и извините, я хочу голосовать я обычно это, Larry, и ролевой волки но я завтра у меня не получается по днями кроме 17 18 не хочу ехать много народа я завтра могу да со своими соседями и я звонил вчера, и мне объяснили, что там будет буковки «Р» или «Где это мне все понятно». Сенатор, да. Мне только непонятно, как определить, какие судьи за кого и за кого лучше голосовать. Если бы вы могли помочь, это было бы очень хорошо. Хорошее пожелание, но такое количество да. судей и кто их знает, чем они дышат, да. боишься, да. что нам по не по разобраться. Кстати, вы знаете, по какому принципу? Закрываете глаза. <смех> и вот куда ручка упала вот или там поверните ручку вот на кого показала на того и говорит, судьи вы не, это действительно их такое количество что и никто не знает чем они дышат как они себя поведут в той или да. иной ситуации мы знаем когда речь идет о судьях верховного суда это понятно, а, да, ну, понятно. но а, об этих судьях трудно судить так Значит, что неразрешимая задача нет, интуитна, нет. На какие... местные да, судьи да, абсолютно да. спасибо да. спасибо да. большое добрый день Добрый день. Говорите, пожалуйста. Э, добрый, день. добрый день. Вас беспокоит Александр из Светла. Здравствуйте, Александр. Э, хотел представиться Дин Розум, но потом постеснялся. Я понял. Славу забирать у человека. У меня два коротких вопроса. Давайте. Сейчас э, ходит как бы такая мойка. Что Сандерс будет баллотироваться Независимым кандидатом mm -hmm. Ну что-то в этом есть Мы узнаем хотя бы Количество людей Которые не боятся Гула. Но вопрос у меня вот о чем До какого времени вообще можно Регистрироваться С кандидатом в президент И что для этого надо mm -hmm. Если И я второе... не Да да Второй вопрос. Ну, все мы знаем Теда Круза, очень неплохого сенатора, да. очень неплохого человека. И вот он баллотировался в президенты в 2016 году. Угу. Но ведь он родился в Канаде. Угу. А как это возможно? Он родился в Канаде в семье американского подданного. А -а -а, понял. Спасибо. Пожалуйста, а теперь да-да. Ну, ты еще... ну да, да. я послушаю по радио, Окей, просто ответить, ответить на ваш вопрос, до какого, до какого числа можно было э, регистрироваться. В принципе, до конвенции вы можете регистрировать себя и объявлять себя кем угодно. Но э, уже на конвенции вы должны быть определившись. А у Берни Сандерс, ну, я не знаю, насколько это... Я считаю, что это и полная ерунда насчет Индепенда. Это не будет иметь никакого значения. Да, абсолютно. это абсолютно не будет иметь никакого значения. Он Все, что он хотел сказать, он уже сказал. Сейчас остается вопрос только в одном. Сколько может делегатов собрать он против того, сколько может Байден. Все. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Я бы хотел вернуться к нашим праймерам. Вы знаете, вот я, честно говоря, вообще даже не знаю, какие здесь есть кандидаты республиканцы. <говорит> Из-за этого, я думаю, я возьму демократический а, бюллетень и проголосую просто тупо против Ким а, Факс. Знаете такую эту, Знаем такую, нас... да, генеральный прокурор штата. Да, генеральный вы не прокурор. Прокурор. А, и может быть... Стейт Аттерний. В итоге получится, что я два раза смогу проголосовать против нее. Вот сейчас, если э, будут, э, ну, уже на выборах она одолеет демократа своего, то я второй раз смогу против нее проголосовать уже как э, за республиканца. Да. А, у меня только, Ну, я думаю только одно. Вы по-любому должны голосовать за людей, живущих в... То есть, баллотирующихся в вашем округе. Поэтому э, знать... Кто баллотируется в вашем округе, вы можете просто э, даже прогуглить, прошу прощения за выражение, и сказать э, who, э, who represents какой у вас там округ, где бы вы ни жили, там девятый округ, десятый округ, шестнадцатый округ и так далее, и вам тут же скажут, кто идет э, в номинанты и тогда. Вы я понимаю, Анатолий, я все, да. все это понимаю, да. но. Я, так сказать, когда дело касается между республиканцами, мне все равно, кого остальные республиканцы выберут. Mm. Я думаю, выберут они более-менее правильно. А вот это Ким Фокс, это для меня просто, ну, не знаю, как тряпка на быках. Что... <связанное> согласен, согласен. Понятно. <связанное> Спасибо. Спасибо большое. И еще уж, коль скоро мы говорим о выборах, еще наша иллинойская ситуация. Mm. Помнишь, когда президент трамп объявил издал вернее исполнительный указ о том чтобы ограничить въезд из ряда стран в большинстве мусульманских да. как некоторые наши вагиноголовые в том числе евреи русскоговорящие выскочили на баррикады я сейчас не буду называть имена фамилии вы их можете знать это ваши знакомые ваши друзья и так сказать mm -hmm. противостояли этому и кое-чего добились. Помнишь, что от, суд отменил его указ. Да. Ну и, в общем, э, спасибо вам, э, дорогие вагиноголовые. Благодаря вашим усилиям э, мусульманская община значительно пополнилась. Очевидно, вам не давали покоя лавры Рашиды Тлаипы и, и Ильхана Мар. Теперь у нас в третьем конгрешнл в третьем э, конг, э, избирательном округе баллотируется палестинец э, такой причем э, активный палестинец активный исламист который поддерживает движение бдс это вы знаете это движение которое бойкотировать но бойкот divestment and mm -hmm. в общем э, бойкотировать израиль спасибо вам дорогие евреи вагиноголовые которые выходили на протест я помню в buffalo Гров синагога организовывала такой протест и кинулась толпа русскоговорящих евреев поддержать этот протест ну вот теперь э, э, появился шанс еще одного палестинца исламиста попасть в конгресс потому что община в третий округ это э, такая община ну типа как в Дирдборн, uh -huh. где проживает довольно большая мусульманская община ну вот благодаря вашим усилиям э, возможно станет э, конгрессменом еще один исламист Враг Израиля и еврейского народа. Так и Америки тоже. Безусловно. Ну, безус безусловно. Вопрос же стоит не в том... Не, ну, меня просто удивляет, ты понимаешь? А вот что тебя удивляет? Меня удивляет, когда эти люди бьют себя пяткой в грудь, бегают по якобы, по, по демонстрациям в поддержку Израиля, тут же выходят и делают все наоборот. Понимаешь? А ты спроси, какое количество бесплатных бутылок кефира они получили за эти действия. Да. Вот и все. И надо будет удивлять зовут, зовут этого кандидата раш раш раш вот так дорогие друзья uh, поддерживающие демократическую партию выступающие против трампа mm -hmm. против его инициатив вот чего вы добиваетесь вот каким результатом приводят ваши усилия Такие есть у нас некоторые адвокаты, сердобольные, которые не любят Трампа и, так сказать, выступают против его инициатив по ограничению въезда исламистов в нашу страну. Вот таков будет результат. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А, я хотела поблагодарить предыдущего слушателя, потому что я собиралась взять демократический бюллетень и только проголосовать за Сандерса. А теперь я обращу внимание на наших, так сказать, местные силы и так как он посоветовал против кимфакс и, и других э, действующих деятелей. Так что, может быть, мы тут как бы тоже сможем э, какую-то, ну как сказать, какую-то помощь себе оказать. Называется «Если, я если еще не хотела это, Я проголосовала э, за еврейский э, симпозиум Камирис. Да, да. И хотела призвать сегодня последний день проголосовать. тех, кто еще хотел проголосовать? Спасибо большое. Спасибо. Ру. Да, это <laughs> проголосовать против Ким Факс. Это называется «Если не это, то хоть согреюсь». Так что все нормально. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Не получилось. Не получилось. Добрый, Добрый день. день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса к вам. Например, когда еще -то коронавирус, да, вот это ну, Трамп говорил, что экономики, его методы, экономика в отличном состоянии. Угу. Многие вроде поверили, но лежу, или цифры другие, он опустил таймей. Да, это значит, что экономика не работает. Если работать, много то. Хитсап нужно остановить в газ. Это первый вопрос. И второй вопрос. Джеффри шел Джефф Эпстер, можно назвать человеком, с миллиардами долларов, которые он, ну, не заработанно делал, но и он а был под эм, Suicide Watch и, был, и повесился вдруг. И у меня сомнения просто. Больше убили или спасили человека, который следил за ним на Suicide Watch. Я думаю, что мог что-то Сказать интересное, на вот, ответьте, на прокомментируйте вот, это, мне интересно про это. Ну, если вы говорите про, я уже даже забыл имя, который повесился в камере, вы знаете Эпштейн. Эпштейн, да. Вы знаете такое впечатление, что это действительно никого не интересовало. То есть человек такого вида, скажем так. Он действительно никого не интересует. Но ну, умер себе и умер. Поэтому я, ну да, там взяли этих несколько этих гардов, то есть э, охранников, которые вроде бы там Спали уснули, и которые написали, подделали да, рекорды, все. Ну, их арестовали, то есть их наказ накажут административно, и на этом все закончится. А вот по отношению к Трампу вы сказали, что вот насчет экономики. Я не совсем понял вопрос, если честно. Мы потом обсудим вообще эту ситуацию, связанную с коронавирусом и с, с... с... Собой, с да. экономикой. Το... Что такое? 847-400-5200 телефон нашей студии. Changing. Если по-прежнему есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Добрый день. Да, извините, это я снова по поводу вот этого... Вы не совсем поняли мой вопрос про Федеральный резерв. Его функция Федерального резерва, чтобы... Если экономика становится хорошей Больше рабочих мест да. ну Чтобы инфляции не было Ну как бы по другим словам, Чтобы трейн работал на да, полный да, да, да, И да. Не, не перегревался да. И когда Трамп сказал Что экономика класса и безработных меньше Хотя многие работают в уголе, да. И А Федеральный Резерв взял и опустил Значит экономика плохая Значит кто-то и заплановит Нет, нет, нет Вы немножко неправильно поняли причину, по которой Федеральный Резерв опустил э, рейд. Значит, э, сейчас происходит действительно очень... Э, вы же видите, что происходит с маркетом. То есть, когда э, происходит... Я говорю, это, извините, это до коронавируса. Это еще было полтора не, месяца не, не, не, назад. Нет, он, послушайте. Он, сначала Федеральный Резерв, э, где-то сколько, пару лет тому назад, они поторопились с тем что они подняли э, учетную ставку, не дожидаясь результатов экономики. И для того, чтобы это выровнять, они понизили учетную ставку на 25 э, пунктов, то есть на четверть пункта. Да? Теперь, что происходит сейчас? Они пытаются опередить вот этот спад экономики и спад того, что сейчас очень многие люди не выходят на работу. Они просто работают сегодня на опережение. Поэтому они опустили ставку на пол поинта. Это тоже, кстати, очень много. Вы же знаете, если вы уже следите за этим. Они на да. обычно... 16%, один поинт. Ну да. Но они я говорю к тому, что обычно они опускают, если на четверть поинта это происходит не больше двух раз в год. А в этот раз они сразу опустили на полпоинта. Поэтому... И, похоже, на этом они не остановятся, да, еще да, похоже да, на 0,75. Это не а... потому, что они обманули, а это кустер. просто они работают на опережении сейчас. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот вы мне объясните, вот сейчас будут эти выборы, вот, все говорят, говорят, я не могу никак понять. Вот я еду, например, сколько, там миллион этих сайн состоит, ну, и везде беру тетрадку, специальную ручку. Иду смотрю, хоть одного республиканца, ни одного, миллиона, если бегают с этими штучками их, значит, и все значит... вот, пространяют, чтобы за них голосовали. И вот я идти и голосовать, там не за кого голосовать, или как Там вот, есть за кого голосовать. В конгресс в 9-м избирательном округе в Скоке от республиканцев баллотируется Саргиз Сангари. Один-единственный подполковник американской армии в отставке, отслуживший более 20 лет, который был у нас в студии неоднократно. И это будет республиканец, но, к счастью ли, у него нет конкурентов. Он единственный от республиканской партии, поэтому на праймере ему никто не, про, не противостоит. А все остальные там имена, которые вы видите, это, очевидно, в местные какие-то более низкие да, виллочи, в судьи да. и так далее. А в Конгресс э, только два кандидата, это Джен Чаковский от Демократической партии, которая сидит там уже 158 лет и пора на пенсию, и от Республиканцев будет Сергей Сангари. Так что Но, есть то, выбор. Сергей Сангари по и Чаковский это старая кобыла, за ней никто, ясно. Ну да, спасибо большое. Да, наградить. говорю, как вижу. Пититем наградили. Да-да. Так, да. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Они, вот, э, интересно, а кто лучше против Трампа? Байден или Сандерс? Кто удобнее будет так поставить? Ну, я, я, вам... я вам скажу так. Я думаю, что вам на этот вопрос... Очень скоро ответ, то есть скоро, я имею в виду в четверг, завтра, э, ответят э, завтра и в воскресенье, э, если они сделают дебаты, вы сами поймете, э, кто будет, не кто лучше, а кто будет э, бороться с Трампом. Потому что я надеюсь, что дебаты сделают так, что выиграет, конечно, э, Байден, и я думаю, что Байден – это лошадка, на которую поставили демократы. Поэтому сейчас уже не стоит вопрос, кто лучше для Трампа. Сейчас стоит вопрос: а теперь как мы будем сражаться против Байдена? Вот и все. И мы сегодня на эту тему пытались. Ну давай принес звонок потом. Добрый я день. Вы в эфире. Я не закончил там свой вопрос. А пожалуйста. Я просто хотел спросить. Я вообще э, голосую за республиканцев. Так. но я имею я право пойти вот сейчас и голосовать э, там против Байдена или против Сандерса. Есть, если у нас открытый прайморис, да. то вы имеете право. В некоторых штатах праймерис открытый, в некоторых закрытые, что означает, если вы зарегистрированы как демократ, вы имеете право голосовать. Там, где открытый прайморис, там демок... независимо от того, какой партии вы принадлежите, вы приходите и голосуете. А я что-то У нас открытие. У нас открытое. Значит, да. можете пойти проголосовать. То есть, э, в принципе, да. можно призвать там навалиться на Байдена или на. Да, да. можно. Да. Можно. Да. Спасибо Помни, да? большое. А -а. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Анатолий. Добрый. Значит, Владимир Тихо Филинга. Я что-то хотел сказать. Дайте ради вообще. Я что по поводу, кстати, в предыдущей части программы, вы хотите иметь черную женщину президента, я могу сказать да, если это Канда Солен. да. Мы, so yeah. yeah. so, в общем-то, согласны. Yeah. А насчет наших локальных выборов, вот этот вот праймерис, uh, там два кандидата от республиканцев на пост uh, печально известный ФАКС uh, и четыре кандидата, на претендующих на борьбу с Дурбином. Да. Значит, и, и, и, и Сенат. Да. Я буду там, значит, я посмотрел этих четырех кандидатов в Сенат, значит, тот, кого э, внесла республиканская организация нашего штата. Э, он бывший шериф Куккаун. Лейк да. Лей да. да. Я, значит, когда посмотрел на его страницу, значит, меня, знаете, немножко так э, шарашен. Это что, не мне очередной, значит, человек, который э, претендует. Он о себе, да, еще ничего не говорит. Я за все хорошее против плохого. Ну да. Вира информация. Другие четыре, три кандидата действительно говорят что-то. И под, судя по тому, как другой информации нет, я буду голосовать за черную женщину, за ПГ Хабб. ПГ Хабб, да, да. да. Она действительно консервативная, она действительно за законный порядок. Она действительно будет настоящая. Да. Да. вы абсолютно правы. Совершенно спасибо верно. И всем спасибо нашим... вам. Спасибо и всем нашим радиослушателям, кто... Ну, в праймарис нужно принимать участие. Во-первых, у президента по-прежнему есть оппонент. По-прежнему президент принимает участие в праймарис. Во-вторых, сенатор Дюрбин, который должен переизбираться в этом году... И у него есть четыре оппонента от республиканской партии. Вот среди этих четырех оппонентов нужно, необходимо выбрать кандидата, которого вы поддержали бы. И я абсолютно согласен а, с нашим радиослушателем Пегги Хаббард. Это, пожалуй, наиболее яркий, наиболее реальный, такой консервативный кандидат, который следует поддержать. Поэтому призываю всех ä, принять все-таки участие в праймарис, пойти и проголосовать. Конечно, обязательно, обязательно. Пользуйтесь вашим правом. А в этом месте мы, очевидно, сделаем перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте, и мы постараемся ответить. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу Байдена, в общем, понятно, что, скорее всего, он будет. Это очевидная это двухходовая комбинация, которая uh -huh. потом будет сделана, рокировка, в uh -huh. смысле необходимости. А у меня, знаете, попутный вопрос, который прошел по поводу голосования вот, израильского форума. Да. Сергей. Я проголосовал, хотя это делаю, в общем-то, редко. Я видел там ваши фамилии есть, как вы, как делегат, там, спартанская Светлана. И Леон там я видел. А скажите, пожалуйста, вот этот Бранаван, который, по-моему, руководит всем процессом, вот он, вроде как у него друг Ледоман Кишиневский этот. Но это такой еще тот еще форхиндей, этот Либерман. Пробы стоит нет. Поэтому как-то меня это очень смутило. А в принципе, результаты голосования уже известны какие-то? Нет? нет, пока ничего не известно. Что касается Либермана, я уже э, объяснял, но ну и потом э, люди, которые э, представляют American Forum for Israel, тоже выступали в нашем эфире. И они э, сказали о том, что действительно. Э, American форум for Israel, поскольку он представляет русскоговорящих евреев Америки, был аффилирован с партией НДИ, поскольку партия представляла как бы русскоговорящих евреев Израиля. Но с тех пор, как Либерман подал в отставку, по сути дела, первый раз развалил правительство и пошел на выборы, американский, American Forum for Israel порвал с ним связи. Потому да. что American Forum for Israel не поддерживает политику да, да. Либермана. Они от, от, от, от, так сказать, разошлись с ним. и ну, вроде, ну, вроде Брин сказал, что они вроде как друзья, как будто. Ну, это... Поэтому меня У, нас... У нас выступал и Дмитрий Щиглик, который является визи... вице-президентом American Forum for Israel. Он тоже лично знаком с Либерманом. Ну, слушайте, если он с ним знаком, и они были в близких отношениях, а он же не может сказать, что я его не знаю, знать не хочу. Дру... Ну, Дру... Нет, Дру... Но он сказал, мы, были... мы друзья. Mm -hmm. Вот это меня mm -hmm. ладно. Нет, а вот когда... хорошо, они были друзьями, но в связи с тем, что ситуация вот таким образом сложилась, то у них отношения совершенно иные теперь. Поэтому э -э нет... Ну ладно, посмотрим. Скажите, да. а когда будет результат? Я не знаю, честно говоря. Ну, как только будет, что-то известно. — сегодня последний день голосования, то как там. минимум, наверное, на следующий я день. — Я бы рад видеть вашу фамилию. — ну, Понимаете, для, для того, чтобы попасть... — скорее да, всего, надо определенный ценз брать на нас во-первых, как минимум должно было проголосовать 30 тысяч человек. Это первое. А. а второе, честно говоря, я думаю, что там есть люди более достойные, я уже говорил, там, к American Forum for Israel была предъявлена претензия, подали в суд а, о том, что вот я не еврей, и... В спис... Ну да, это я слышал, ну, это поэтому, поэтому я с легкой душой откажусь от... Звание делегата Я думаю, что найдутся не менее достойные люди Которые поют и будут представлять Русскоговорящую общину Америки Но мы работаем над тем, чтобы Сережа принял дню Да, спасибо Спасибо вам. Добрый день, пожалуйста, в эфире Здравствуйте. Сережа, вы знаете, я проголосовала за этот 12 список только потому, что там была ваша фамилия. Если вас там не будет, я буду обращаться к этой, чтобы ликвидировали мою фамилию и все такое прочее. Знаете что, я должен вас успокоить, не нервничать, не волнуйтесь. Я не нервничаю, там кр... просто Послушайте. я считаю, что вы там са самый лучший и самый порядочный так сказать, среди всех евреев. Я не знаю, вы еврей, не еврей, если вас хэс капля, но вы самый Лучший. Мы, мы все евреи, так или иначе. Вот даже папа римский, Тоска, даже папа римский, к которому я отношусь к последнему, я имею в виду, так сказать, с большим, ну таким подозрением и тот сказал что мы все э, евреи так или иначе если можно заранее как-то на это повлиять то я бы предприняла соответствующие шаги потому что я собиралась вообще голосовать сначала за не стоп америка потому что у меня мембершип там но в связи с тем что я увидела вашу фамилию в списке, я проголосовал за 12 и я так просто так сказать не хочу чтобы моя фамилия там фигурировала поэтому э, сообщите нам пожалуйста Хорошо. если у вас какие-то проблемы спасибо сообщите пожалуйста спасибо. обязательно спасибо. спасибо вам большое спасибо спасибо добрый день пожалуйста я держу перед собой sample ballot и вот насчет кандидата вместо дурбина у меня здесь записано марк каррен это это это шериф кулай так вот они советуют за него голосовать я слыхал вы говорили про беги хаббард хаббард да но это местная республиканская партия рекомендовала его в качестве кандидата от республиканской партии но мне почему-то кажется и наш радиослушатель, который звонил был прав это такой ну такой помните у нас был марк кирк причем поздний Марк Кирк, не да, ранний. Не, да, не ранний, не, не, конгрессмен, не конгрессмен, а сенатор. А. А сенатор. Да, да, да. Помню, а, помню. Вот это примерно такой вариант. Да. То да. есть сначала он был хороший, потом пошел на повышение и стал перевертыш. поэтому Совершенно другой стал. совершенно. Да, да. Я отлично это помню. Вот, это вот. Что, советуете голосовать все-таки за... Пегги Хаббард. Да. Пегги Хаббард, да. Угу. И, по-моему, у нее больше шансов пройти, чем у... Керана. Она черная женщина. Да? Да. да. да. да. хорошего. Спасибо. Большина. Спасибо. Да. А теперь, что касается предстоящего съезда, вот мы сегодня говорили, Анатолий говорит, ну вот, то есть задача демократов была заблокировать Берни Сендерса. Это вот самая основная задача, я уже объяснял почему. А, им даже, может быть, не столь или они как бы смирились отчасти, что они потеряют. Хотя отчасти, потому что то, что сейчас происходит с этим с коронавирусом, с этой истерикой, с этим обвалом рынка, я говорил давно о том, что они предпримут попытку и будут использовать любой шанс, чтобы убить экономику, потому что это сильнейшая сторона президента Трампа. И они это использовали. Вот им выпал шанс обнаружился коронавирус там умерло 27 человек и теперь в чаки чаки шмаки шумер выскакивает каждый день делает пресс-конференцию обливает грязью трампа он говорит о том что администрация сплошной хаос ничего не делают а администрация предлагает сохранить Целые отрасли, по сути дела, и туристическую, и авиационную, авиалинии, пытается, так сказать, предлагают сохранить эти отрасли. А предложения, с которыми выступают чаки и подельники, это такой коммунизм для отдельно взятой категории людей. То есть там речь идет о том, что расширить, так сказать, программу фудстемпов. Ну, кому нужны фудстемпы? Фудстемпы нужны тем, кто не работает тем mm -hmm. кто не работает это нелегальные иммигранты это люди которые не работают то есть опять поддержать вот э, ту самую прослойку которая э, за хребетников которые голосуют постоянно за демократов э, вплоть до того что завтраки вот поскольку школы закрываются а вот дети некоторые дети вообще в сутки получают единственную пищу это вот используешь школьные завтраки, ладно, что это за дети? вот мне хотелось бы знать, что это за дети, что это за семьи, в которых дети питаются исключительно в школе, дома есть нечего, вот они ходят в школу для того, чтобы поесть там. Mm -hmm. так вот, вот как бы, если школы закрываются, то вот надо компенсировать, то есть привозить что, горячие завтраки в эти семьи? Ну, горячие да. обеды привозить да. в эти семьи то есть то что предлагают демократ долбанутые это устроить коммунизм для определенной для определенной категории людей вот это их им не важно что развалится разорятся целые отрасли им не важно что потом люди не смогут устроиться на работу то есть это их не интересует им нужно как можно больше безработных, как можно больше людей, которые сидят и живут за счет налогоплательщиков. И эта категория людей будет за них голосовать. Вот с этим предложением выходят демократы. И вот эта паника, вот эти 24 часа в сутки на CNN, Талдыча, о катастрофах, о том, о Короче, миллиарды и миллиарды долларов бросим. Uh, вот это решение всех проблем. Ничего, что экономика обвалится, ничего, что мы залезем в долги, это все ерунда, это никого не интересует. Вот те предложения. Поэтому они пытаются достичь своей цели, обвалить экономику до конца как можно глубже, с тем, чтобы, как бы, вот с чем Трамп выходит на выборы. Вы посмотрите, что при нем происходит. И коронавирус это, конечно же, его заслуга, вот он ничего не делает. Еще раз напомню, что в среднем в Америке умирает от 40 до 50 тысяч ежегодно от гриппа, что является вирусом, и порядка там 40 миллионов человек ежегодно страдают от гриппа. Ну вот теперь это страшное название – коронавирус, и теперь у нас паника. То есть это не значит, что этой проблемы не существует, там 27 человек умерли, больше тысячи человек зараженных, наверное, проблема существует, но… Как любой другой вирус, это, очевидно, сезонная проблема, которая в определенный сезон, так сказать, разгорается, потом затихает, но избавиться от этого невозможно. И даже вакцины, слушайте, существуют вакцины от гриппа, но это не значит, что тысяч... десятки тысяч людей ежегодно не умирают. Вакцина создана, существует, сейчас они начинают говорить, вот выступил как его зовут фаучи. фаучи сказал что это потребует времени создания вакцины потому что надо проверить на безопасность и тут же cnn ну вот вот видите это будет год может пройдет друзья мои создадут вакцину когда-то так же как вакцина от гриппа существует Ну, Но... уж когда-то было время я помню это время очень к сожалению хорошо потому что мой старший сын тогда учился в сред... в junior high school пошла эпидемия вирусного менингита okay? значит это намного страшнее чем любой вирус гриппа и так далее вот эти коронавирус и так далее Вирусный минингит. дети просто ложились Штабелями в госпитале получали вот эти вот повреждения мозга. И такого никогда не было. Не, не было, было политическое подоплеки этому. Конечно, а, здесь, а здесь демократы раздули из этого вселенскую катастрофу, но цель и задача у них одна. Чтоб вы понимали. И посмотрите, паника работает. Костка вышла за так сказать, туалетную бумагу. Сережа, мы с женой, пое, у меня внучка любит эту пиццу, Коска. Взяли ее <губить> купить пиццу. Я сижу, я еще не знал вот этого всего прибамбаса. Мы сидим и наблюдаем картину. Идет, вот, знаешь, очередь тачки, тачки, тачки, тачки. В каждой тачке джентльменский набор. Две пачки воды, пачка туалетной бумаги и пачка paper towels, да, рулонов. Я жене сказал, я говорю, послушай, что это такое? Вот, она говорит, я пойду посмотрю. Пошла, пришла, говорит, "Вот вам яркий... две пачки в одни руки воды, пачкам toilet paper, и пачка... Я чуть не упал под стол. Вот вам яркий тебе. пример, как из э, благоразумной нации можно превратиться в баранов абсолютных. То есть э, настолько подвержены манипуляции, что просто поражаешься. И поэтому когда говорят, что ни коммунизма, ни социализма, ничего в Америке не может быть тирании в Америке не может быть хренушки, все что угодно может произойти в Америке. потому что вот благодаря таким а, такой пропагандистской машине, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 90 процентов средств массовой информации сейчас нацелены на это. единственная задача у демократов и у их поддельников в СМИ, это как можно больше создать панику, как можно ниже. Ну, демократы не скрывали, что они согла... Многие из ярчайших представителей этой партии, yeah. этой когорты, выступ... выступали про Билл Пусть лучше грохнется экономика, это даст нам возможность избавиться от Трампа. Это то, что происходит сейчас. Но, к счастью, есть база электоральная, которая голосовала за Трампа. Я думаю, что на 99% эта база останется и не будет подвержена этим манипуляциям. Так что Мне есть, кажется, что это надежда. то, что они не понимают, я имею в виду вот эти левые средства, что Трамп, они его пытаются сравнить с Картером, потому что Иран, это был Картера проблема, потом была этот 9-11 Буша. Трамп не Картер, не Буш, он Трамп. Поэтому его база Просто должна остаться с ним. Вот и все. Что касается и все Байдена и предстоящего съезда, у меня сегодня, я сегодня Анатолию задал вопрос, как ты думаешь, вообще Байден до съезда доживет, ну, в смысле, дотянет, его здоровье психическое, физическое позволит ему дотянуть до съезда? По-моему, неспроста начались разговоры о том, что, ну, в связи с этими результатами, все, Сандерс уже, так сказать, спекся, давайте прекратим. Праймарис уже, так все понятно Праймарис не нужны, зачем нам тратить силы, деньги Дебаты уже не нужны Все, не надо ничего, давайте прекратим а, Потому что, вот вы помните, что а, поменяли а, правила дебатов а, Байден обратился в комитет с тем, чтобы им позволили сидя вести дебаты Почему не лежа поставили диван, капельницу и бутс? Будут два таких, два таких а, молодых, престарелых Кандидаты 80-летних будут между собой тихо беседовать. То есть Джеймс этот Клайборд, он ага. э, предложил его за, законсервировать Байдена до выборов, потому что... Положить его на сохранение. Потому что, квоутс, э, да, то есть цитата, для того, чтобы иди знай, что он еще может натворить и как он может себе навредить, если он будет продолжать ходить на дебаты и продолжать выступать. Вот эти да, реалы, да. да, вот эти то есть, то есть, демократы, вы сейчас размышляют о том, как бы вообще все прекратить, закрыть Байдена в саркофаг в какой-то угу. там заморозить до этого съезда. Вот я не знаю, доживет ли он а в скажу, физическом почему? или психическом состоянии. Ты, я вот сейчас только подумал. Mark my words, вот запомню. Они это хотят сделать, потому что они его хотят положить на обследование. Вот капельницы, сделайте ему хорошее... Что они сделали с Хиллари Клинтон, вспомни, когда она постоянно падала в облаке. Да. Вот то, есть, то есть, вот такие кандидаты у нас от Демократической партии. Я не знаю, вообще, Сандерс будет продолжать или не будет, или, так сказать, отступные, которые ему предложат, будет достаточно для того, чтобы он свернулся и сказал, признал победу Байдена, и, так сказать, свернули всю эту катавасию. Все эти праймарисы, все эти дебаты и так далее. В общем, какая-то демократам должно быть страшно. Ребята, кого представляют ваши кандидаты? Жуть. Это просто жуть. Причем и вообще... даже не намекают на то, кто может быть вместо него. Вот что меня бесит. Все. Друзья мои, похоже, что подошло время для рекламной паузы. И...